Хороший воин Но острым умом он не отличается Что делать дальше? Решим мы с друидом Всем привет, ребят У нас тут Ах, Бой в самом начале Так, всем здорово, ребят Продолжаем прохождение Героев Всевышленных Империй В предыдущей части мы уничтожили здорового демона И получили корону стихии Соответственно, что будет дальше, мы с вами сейчас и узнаем. <смех> Какой дом, как его? Вот Ой, лунтик, да? Лунтик? Ай, бляха, из ниоткуда засранец, стреляет. немножко читерно да так от них спасли хорош так. Угу. так, сейчас добьем вот этих, ребят, товарищей И вступим в диалог с номами. Что-то хотят нам рассказать, интересные, видимо урон 100. Сейчас-то пока не страшно. Так. Скорость генерации. Нет. Давайте ждать следующего. Так, вроде как чисто здесь у нас. Да, ничего нет. Ладно, пойдем. Что вы делаете в наших лесах? Ведь ваше племя обитает под землей. В легендах говорится о летающем ковчеге, на котором наши предки вместе с Великим Актоном прибыли на этот остров. И мы нашли его! Увы, вновь взлететь ковчегу не суждено. Он разрушен, и починить его невозможно. Но эта громадина сделана из железа и дерева. Неужели она способна летать, будто птица? Но ведь она слишком тяжела. Никакая магия не сможет поднять ее в воздух ею управляет не маги, а механика. Однако нам пора возвращаться в пещеры следопыт, пока на наше селение вновь не напали враги. Ну, здоровый корабль. По, типа, как их называют-то я забыл. На воздухе-то, которые... Не... Короче, забыл. Напишите в комментариях, ребят, если кто смотрит, как называется, потому что реально не помню. Из головы вылетело. Так. Эту толпу мы вот так разнесем Нам они тут нафиг не нужны Так, тут тебе добавим Дадим еще этому чувачку вот так вот, чтобы он там своей магией нам не мешал Огрова добиваем Все, все Ой, крысу одну пустили. Так, тут все отлично. Что-то у деревца можно взять. Сапоги мистического леса. Ни хрена себе. Так, скорость передвижения, во-первых, лучше. Уклонение 24, регенерация 24 охренеть. Конечно, тут много интересных стат нам дают. Максимальное здоровье, наверное, 230. Но, черт с ним, мы это будем докачивать. Защиты поменьше тоже, опять же. Но зато урон и сила загляна не вернется к нам. Давайте менять, менять. Это продадим. Так. Разбираемся с этими ребятами мечом. Так, нам самое главное вот того чувачка убить. бросает целые каменные глыбы да так что они разбиваются о землю я-то цел а вот остальных могут сильно поранить осколки урон с мечом неплохо тут у нас лежит можно забрать хорошо двигаемся дальше тут что-нибудь можно забрать а тут можно уничтожить их здание хорошо угу. ничего нет идем дальше о ох, ты смотри какие красавцы Ого! так злобные твари дерутся и между собой я думал они объединились и хорошо, что ошибся в этом предположении Пусть они и дальше уничтожают так. друг друга Давайте атаку до 110 повысим, раз уж такое дело Ну и автоматически тут кто умрет, того и убьем Вообще, можно было бы на интерес, конечно, посмотреть, кто в итоге победит. Мне кажется, победили бы э -э, минотавры. Их больно много там. Так, перчатки алхимика мы уже видели. Я даже смотреть статы не буду. Они неинтересны абсолютно. нам, Не будем брать. Так, пошли сюда тогда. В этой части будем все зачищать потихоньку, маленьку. Так, тут мы ничего нигде не пропустили. Да нет, вроде все Хорошо. Лежит себе приспокойненько, хлеба не просит. Угу. Воу, так мы подожди, мы теперь магов с одного удара что ли уничтожаем? Это было бы неплохо. Табличка Кольцо дракона Мы тоже с вами видели Не, не будем одевать Оно нам не подходит Сыпет и сыпет нам всяких всячин На этом уровне Перчатки молотобойца А у нас кстати такие же ровно стоят Так что здесь как бы тоже Одеть будет нечего Нам Идем дальше так, проходим, наверное, через этот мост. Да, тут мы вроде как эту часть зачистили. Пошли разберемся с, с этими врагами. Сколько там всякой всячины. этих выпадает зелий-то всяких. Ой. Без остановки. Как же хорошо, что мы теперь орков уничтожаем просто с одного выстрела их магов. Вот и все. Вот и все. Что у нас по месту? Ой, место, слушайте, у нас катастрофически не хватает. Его больше нет. Что мы можем съесть? Что мы можем съесть? Давайте мы съедим, наверное, Алексей регенерации, потому что они нам по большому счету не нужны. Мгновенное восстановление гораздо удобней. Кого это мы тут с вами пристрелили? Какие-то орки здесь. Давайте с ними тоже разбираться тогда чего -то. Так, не хватает, давайте еще Съедать эликсир. Будем съедать эликсир регенерации, ничего не поделаешь, к сожалению Ой, почему ты его убиваешь, я же просил, не того Я не попал, наверное Так, ну их дальность большая Очень видимо, они просто по одному бегают То есть они даже пачкой сагриться на нас не могут Это хорошо Так, ничего интересного Открываем дальше Плюс-минус как то интуитивно уже начинаешь понимать Когда примерно он умрет То есть дойдет до тени умрет Ну-ка попробуем Все, хватит Идеально просто, ни одной лишней стрелы не выпустили Это со временем, да Ну, учитывая тот сколько времени я проводил в этой игре Так, кстати говоря, у нас тут город, да? А ну-ка, пойдемте посмотрим, что там интересного нам приготовили с вами Так, он нас не видит, замечательно Мы сейчас на халяву одного убьем Второго, соответственно, также убьем на халяву Хорошо Mm -hmm. Тоже не видно Прекрасно Они нас тоже не видят Так, ну остальных Надо убивать в ближнем бою Собирайтесь, побирайтесь Хотя магия здесь уже тоже не нужна Пока они тут собирались, я почти всех повырезал Минус сто просто больше никого не осталось. лично что-то какой-то одинокий наездник. Так, давайте-ка зайдем в селение. Вселение. Воин, молю тебя, помоги нам. А что у вас случилось? Я спешу к реке и не могу задерживаться надолго. Что у вас тряслось? Гоблины и орки захватили наших детей. Освободи их! Так, нужно нашим помочь с ними. Так, сапоги, дракони, сапоги очередные. Так, а ну-ка, давайте-ка вот это вот. Этих ребят мы с вами на себя загрем, пожалуй. А ты куда пошел тут так далеко? А, еще один живой Ни хрена себе Так, ну раз мы здесь Начали здесь, давайте здесь и продолжим Так, две точки, да, у нас отмеченные. Первая и вторая внизу Мы там не дошли, окей Ой Так, давайте-ка еще Ой, здоровье увеличим 1220 здоровья у нас сейчас уже хорошо Отлично Так Какое-то интересное здание уничтожить надо Получше отвар камни ко мне кожи Замечательно Так, лаборатория алхимика Давайте-ка мы продадим как раз ненужные нам здесь зелья Вот эти все зелья мы продаем Они нам в принципе не нужны не пригодятся Так, Есть еще что-нибудь На продажу Пока, к сожалению, больше вроде как ничего не вижу Так, земли и камни кожи мы в том числе продадим Наверное, нахрен не надо Ой Слушайте, а у нас с нами ведь есть магия Не та Вот она А Ну-ка. О, так ни хрена себе, хорошая магия. А, они друг... Они какое-то селение уничтожают. Бляха. Да что же я второй раз попался-то. Они уничтожили какое-то здание и убежали, обалдеть. Вот этот огненный шар, вот это шикарная магия, конечно Вот мы с ней сейчас тут делов-то натворим Так, зелье просто выпьем, не будем ничего продавать У нас, в принципе, денег-то, по идее, должно хватать Плюс, учитывая, сколько мы здесь еще поубиваем Я думаю, вообще проблем с деньгами у нас здесь не будет Какой такой шустрый, смотри на него Ой. О, всю пачку положили. Что на них время-то тратить? Вот хорошо, что у нас есть такие обильные магии-то. По большой площади поражения. Ух ты, нифига себе, урон. Плюс 3 обязательно возьмем. Даже не обсуждается. Так, браслет молнии. Очень крутой браслет, но. Силы заклинаний, все остальное падает как бы И у нас браслет гораздо лучше Плюс защитой, а здесь он обычный какой-то не, не хочется, не хочется Неинтересная в общем вещь Оставим как есть Хватит Не хватило не угадал на один выстрел, по-моему, да? Хорошо, вот это магия. С нашей регенерацией маны вообще не проблема. Самое главное, чтобы перезарядка навыков была быстрее. Вот чего не хватает сейчас, в основном, это перезарядки навыков. Здание, кстати, можно уничтожить у них здесь. Хорошо. Дальность позволяет... О, дальность позволяет даже это уничтожить. А ну-ка, подожди. Так, а здесь... А, так здесь равнина, я думал, здесь горы. Так, хорош. Давайте проверим здесь. Во-первых, сначала все в пределах этой зоны, надо зачистить. Отлично. 200. Слушай, у них увеличился урон-то, 200 урон стал. Эти тоже неплохо нарезают, я тебе скажу. Как, а ну-ка, подожди, а давай-ка мы сразу пачку усадим. Ай, стоп, стоп, подожди. Стой, стой, стой, да что ж такое-то? Вот так, вот и все. Блин, как это просто стало. А, еще один живой. Убить нас. Спасибо тебе, высокий незнакомец. Да не за что, детишки. Бегите, бегите скорее домой. Так, первых освободили. Здесь тоже, кстати, какой-то город. Но мы мимо пока не пройдем, Не будем сюда заходить. Тут, кстати, крысюки. Крыс тоже нужно уничтожить. Отлично Так, ну вроде мы... Б... Да, безопасный путь Тишек есть, нет проблем Все, соответственно Бежим сюда Тут тоже у нас Давайте сначала всех ближайших, наверное, поуничтожаем Чтобы, не дай бог Ничего тут не случилось Отлично А теперь ближний бой не очень, слушай, мы попадаем-то по пачке, да? А, вот, более-менее. Двое. Двое очень мало. Так, зелица получили. Хорошо. Ой. Хорошо. Так, это... Вот этих магов в первую очередь нужно уничтожать. У них очень станы мощные. То есть у кого-то замедление, у кого-то снижение это защиты и так далее. Поэтому лучше с ними разбираться в первую очередь. Хорошо, прям пачками. Так, места пока хватает. Хорошо. Устанавливаются еще. Смотри, какие Наглецы. Все хорошо, детишки. Так, мы вроде как всех детей освободили, да? Так, путь безопасный у них есть, есть, так пойдем, посмотрим, что нам скажут. Кстати, мы забиты полностью. Давайте знаете, как поступим? По-моему, пока не найдем мастерскую артефактов, сгрузимся вот здесь в этом селении, чтобы потом не бегать по одной, не искать по всей карте все, что нам выдают. Так. Okay. Мы благодарны тебе, славный воин. Возьми это в знак. Нашей признательности. Кольцо мага он мне дал. Спасибо, не надо. Давайте все вот это сгрузим здесь же. Как раз где кольцо мага валяется. Потому что у нас даже места на... нету его забрать. Вот так. Если найдем мастерскую артефактов, соответственно вернемся. Все это заберем и продадим. Если не найдем, то, соответственно, опять же вернемся. И посмотрим... Самое дорогое заберем, чтобы продать Если в следующем миссии будет что-то Ну, магазинчик, соответственно Так, тут урсы А там орки Давайте сначала маленький отряд орков разобьем На случай, если вдруг он нам помешает Ой, не хватило да что ты. Двух, двух попаданий не хватило в этот раз. Вот, блин, смотри-ка. Вот так вот, чтобы они своих больших <как> дядек не восстанавливали вождей, чтобы быстрее можно было их всех тут убить. Вот так вот. Другое дело. Короче, нет, луком все-таки походу быстрее. Так, опять не хватает. Давайте выпьем маленький тогда. Взамен получим большой. Все. А сколько, кстати, урон? Урон 100 магическим у них. То есть по 83 они у нас снимают Сильно Скажу я вам Так, у них во-первых там маги есть Давайте делаем вот так И следом, наверное, давайте вот в эту пачку закинем Ой, хорошо залетело-то, боже А вы куда? Так, отходим Слушай, по 41, ни хрена себе Так, еще пора положили нескольких Этот мак вот самый страшный Надо сначала с ним разобраться Вот так-то Все, а теперь можно урсиков добивать спокойно Слушай, ни хрена себе Нормально так они по мне бьют-то 30 37 Пол хп снесли ну все, все, вот с этим уже не страшно Чем их больше, они друг друга Усиляют, если можно так сказать Так, давайте еще хп прибавим Ой, как то мы тебя одного-то оставили, бедного Так, что у нас здесь? Браслет феи тоже уже видели, неинтересно Ох, ты смотри, они выходят. Они здесь тоже восстанавливаются. Ну, один он слабый абсолютно вообще, -то, без толку. Что у нас тут? Кольцо боевого чародея. А вот мы поменяем его на кольцо мага. Ой, стоп, стоп, стоп, стоп, стоп. Вот так. Соответственно, мы стали теперь еще сильнее. Намного сильнее стали мы. Так, ну-ка. Не, Неохота с вами тут возиться долго. Вот и все. Вот и все. Так, еще кольцо боевого чародея. Ну, два раза уж мы его брать не будем, понятное дело. Да, нам столько. Колец боевого чародея-то. Обманочка. Давайте меч возьмем О, эти плотненько подходят Хорошо Пока маги подошли, тут уже и спасать некого Не, так быстрее угу. Так, забираем, что у нас тут? Еще на ручь защиты вот мы, считай, сгрузили все, мы уже пять половины инвентаря практически набрали. Ну, слотов, конечно, не так уж и много у героя, чтобы с собой там какое-то большое количество чего-либо переносить. Так, мы подошли ко второму городу, да, судя по всему. Думаю, что Эхан, да. Ты жив! Я уже не надеялась увидеть тебя. Оракул поведал мне, что победить нежить можно лишь с помощью короны стихий. После совета, когда отец изгнал тебя. Я поссорилась с ним и ушла. Времени у нас мало, потому-то я спешу к старику. Он может посоветовать, что делать дальше. Я хорошо знаю эти места и отведу тебя к нему. Идем же скорей! А это, похоже, тот же чарозей, который нам попался на пути горе мира, судя по всему, да? Ясненько. Так, ну, соответственно, доберемся мы до него уже в следующей серии, ребят. Вот, вам спасибо, что смотрели, если понравилось, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, э, не, ж, не забудьте про колокольчик прожать, вот, подписывайтесь на группу ВКонтакте и на канал Телеграм, который я недавно создал, все самое интересное там. Пишите в комментариях, нравится ли вам эта игра, в принципе, вообще играли вы в нее и так далее. А я вам желаю здоровья, любви и удачи, пока.